В, виражах, в таинственной полумбле А звезды в окне дрожат А звезды дрожат в окне Пылающая волна Объятия тишины Она намагничена А мы переплетены Я В туман, в таинственный полусон Единственной полумгле, А звезды в окне дрожат, а звезды дрожат в окне, пылающая волна.